любимая дочь Кавказа, Карачаева-Черкесия. На сцене государственный детский вокально-хореографический ансамбль «Карча» Государственной филармонии Карачаева-Черкесской республики. И детский вокально-кареографический ансамбль Карча.